Гравобанк, такую жизнь предстала С начальных вех, когда как колонист я мир открыл, И кровь в висках стучала, И воздух был, и влажен, и душист. Душа жила, и мне казалось, в пору на гребневолм взмывать и падать вниз. Все, что искал. Что было мило взор, Давалось мне и дни из-за кулис. Босым юнцом чертил следы умело, Пока бродил один и налегке, Пока весь мир, как плод инжира, спел, Еще смеясь держал своей руки.